Вот ты бизнесмен, да? И ты хочешь увеличить свою прибыль, но постоянно сталкиваешься с какими-то траблами, затыками, запарами. Ты знаешь, все это можно изменить, потому что все это находится у тебя вот здесь. И я помогу тебе с этим. Записывайся ко мне на личную консультацию онлайн, и мы разберем все твои задачи. И ты получишь все, что ты хочешь. И я тебе это гарантирую. До встречи.